запись сам я Донецкий. вот но ну, у нас тут дом и прочее прочее да ну все ну я вам хочу за этот поселок сказать следующее приезжал тут э, батюшка ну, из таких из святых и сказал что это место вот одно из лучших мест вообще как -то это тут же вот эти холмы я лично здесь проектировал новый курорт вот там чуть-чуть дальше да ну потом началась война и все это зарухло очень много Детей, проезжают в гости, купаются в море, а такие маленькие все, прочее, прочее. То есть у нас сдвинулась в лучшую сторону наша жизнь. То есть уже есть, то мы как бы были, как бы ну, не было у нас организации, не было у нас, как сказать, руководства. А без руководства жить. Тяжеловато. Постановили медпункт. Это теперь он не просто медпункт, это является он как бы центр общего досуга. Приезжают туда к нам врачи. Ну, это гуманитарное, один это, ну, собираться. То есть делали там отопление им автономное. И посмотрите, какие у нас люди. Вот держат магазин, это наши. Ну, тоже продукты есть, все прочее, прочее. Да? Там пчел держат. И еще фонды дают. Курить, цыплят, вот это вот, вот эти ну, вот фонды, да, и люди их выращивают. И получается, ну, как бы, натурное хозяйство. Плюс давали даже вот немецкий фонд, дали нам в село, нам дали этот э, велоси... с мотором такой ездит, ну, ну, кому нам дали этот самый, да, то есть жизнь она должна развиваться, потому что и мы восстановим наше село, оно не сильно пострадало. Ну, так можно. Ну, пострадало, но ну, его можно как бы ну, туда-сюда, да? Э -э, знаете, с чего? Вот когда делается добрые дела, люди это все видят. А вот когда просто казали, ничего не сделали, так кому бы как бы это самое. И это еще, я хочу сказать, хорошее по Мариуполю. По Мариуполю. Значит, вот э -э, когда в такое время, простое, да, было, ну, тут же были люди все на машинах. Все это 5-е, 10-е, а тут подвезли, увезли. Там такое движение было. Да? А теперь, конечно, ну как? Ну, представьте, да? То есть получается как бы, ну никак. Еще хорошее, что сделали. Немцы. То есть немцы есть немцы. Значит, Сопина, я думаю, хоть и нам, чтобы так бы сделали. Солнечные батареи. Смотрите, они на остановках общественного транспорта ну, из магазина такие батареи и там лампы светят, ну, минуя всего, они поставили там сплою и вот он освещает. Вот, идешь это самое. Завези новые мусорные контейнеры алюминиевые. А как у вас с Освещением, освещением в поселке было вообще очень плохо. но ну, с приходом вот этого, да, То есть сейчас вся проблема, потому что мы запитывались со стороны широкина и со стороны этого. Теперь мы за... На один трансформатор, который вот этот. Но пока держимся. Единственный выход, единственный выход в нашей ситуации это договоры и мир. Потому что ничего военными действиями ну, никак не решить. Ну никак. То есть, получается, мы стоим на месте, топчемся, понимаете, то есть уже все помирились, кто-то кому. Помирились, в смысле, ну там страны, такие, которые там турки с этими, с мурками, все прочее, прочее, прочее, да, но мы должны вот этот решить вопрос в мире, понимаете, а потом дальше все наладится, поэтому я как бы хочу еще раз вас поблагодарить, что вы не бросаете нас, да, вот, и все, и мы возродим это дело, возродим.